Не интересует ваши политические заявления или еще что-то в этом духе которые не имеют никакой материальной основы у вас появилась новая авиация была создана вашими как вы называете конструкторами или специалистами у вас появилась новая я не знаю там автомобильная техника я не знаю станочный парк увеличился вы начали производить новую неожиданную продукцию для всего мира у вас что-то в этом плане появилось за восемь лет но практически от России ничем не отличались. Я спрашиваю, не не не я спрашиваю, у вас что-то появилось? Я спрашиваю, у вас что-то новое появилось? Вы развелись экономически за эти восемь лет? А как эти 8 лет Украина Я, я только что спросил. Значит, если ты будешь мне вопросом на вопрос, я сейчас заткну тебя. Мне это не нужно на тебя время тратить. Я не имею желания. У тебя нет ответа? Так и скажи. Я не могу ответить. Я не знаю. Прости друг, я, конечно, не понимаю, что там в Украине было, да, я повторюсь, я тогда был маленьким, но если думать даже вот гипотетически, да, как бы развивалась страна, если у нее есть какой-то внутренний конфликт, если у нее есть были проблемы там, не знаю, с государством, были проблемы с внешними какими-то, союзниками или не союзниками, то есть, ну, это такой очень тяжелый, обширный вопрос, да, если бы мы рассуждали в вакууме, да, там, какая-то условная Украина или Грузия, как она развилась за 8 лет просто без uh, учета внешних или внутренних факторов, то да, можно было рассуждать, а так это очень-очень трудно на самом деле. То есть у тебя тоже, у питона нет ответа на мой вопрос. И у тебя тоже нет ответа ну, на мой вопрос. Поэтому, понимаешь. так, ну, да, не, да, надо, да. не надо меня перебивать. Абстрактный вопрос, да не конкретный. Конкретный вопрос от меня прозвучал. Как вы технически, то бишь экономически развились за эти 8 лет? Я спросил конкретно. У вас появился новый ну, авиационный а текст. Но вопрос, это сама загвоздка. Если бы Украина существовала Так, я только а что... Я только что... Так, еще раз. Не надо меня перебивать. Я с вами не водку сел пить. Пришли с вопросом, я ответил. Не устраивает? Свободны. Мой ответ простой. Я не вижу, чтобы на Украине за 8 лет произошло развитие технических, экономических каких-то движений. У вас нет этого. Я сейчас не говорю про Российскую Федерацию, но могу оговориться о том, что фактически в Российской Федерации ситуация не лучше. Поэтому мне вот эти вот бодания, как на Украине, как в России, меня это не интересует. Это не моя тема. Моя тема простая. У вас нет развития. У вас не появилось нового антоновского Конструкторского бюро У вас не появилось там, я не знаю, разработки новых автобусов Богдан там, или как там, Богдан, как его там звалось У вас не появился там нового станочного парка Ракетная отрасль у вас тоже в загоне Собственно говоря, ничем не лучше, чем в России Поэтому ситуация очень простая Сейчас первым открываю микрофон Ты кому открываешь микрофон? Тебе открыл Ну вот, повторяю еще раз ну, точнее, не повторяю, а уточняю. Да? Есть очень много внешних факторов, которые так или иначе мешали условной Украине. да? Поэтому вопрос не является верным. Значит, является это мне решать. Есть, это мне решать. Есть, это мне решать. Есть, это мне решать. Есть, это мне решать. Ну, дай, это дай мне покажу, решать. Ты я не я понимаешь. Закончу, Ты не понимаешь. Так, еще раз. Это мне решать, верный или неверный мой вопрос. И не надо мне привязывать тут философию и, так сказать, пальчиками в стороны. Я это слышал в перестройку. Я слышал такие песни в 90-х. И на Украине что было, приблизительно знаю. Туда, так сказать, знакомые ездили. Вот. Немножко рассказывали, я помню. И что сейчас происходит, я тоже приблизительно понимаю. Пусть я там, как говорится... Не был, но я знаю, я могу сравнить с той социалистической Украины с Украинской Советской Социалистической Республикой, как это было. И то, что вы сейчас имеете у себя на Украине, и то, что сейчас здесь, на территории Российской Федерации, что имеют, везде задница. Включай микрофон. Ну, Шорт, а в чем проблема-то? Зачем ты их отключаешь? А потому что, чтобы... Что внимательно, внимательно дело вели то, разговор и не перебивали. Так, сейчас я... В социалистической Украине тогда не было внутренних конфликтов, поэтому сравнивать немножко неправильно. Социалисти... Я об этом. Социалистическая Украина была в составе Советского Союза. Советский Союз это было единое общее государство. Не было никаких паспортов украинцев, не было паспортов русских, не было паспортов там, белорусских балтийских там, я не знаю, среднеазиатских, у каждого был паспорт гражданина Союза Советского Социалистического... Союза Советских Социалистических Республик. Поэтому я и говорю, что спрашивать, что там изменилось за 8 лет, при условии, что там внутри война происходит, да, немножко неправильно. Правильно, Если ты спросил, что изменилось там за 20 лет независимости до войны это было бы правильно правильно Понимаете? правильно потому что потому 2000 что не было потому что серьезных внешних изменений даю тогда. договорить значит потому что 2014 год это неконституционный переворот ясно конституционный переворот, но а, просто как тебе сказать-то, а, государство не может стабильно существовать, когда очень много преград внутри да, и преград внешних. Так что а, из-за этого твой вопрос, а, что там изменилось или лучше стало за 8 лет, неправильный. Раз. Государство не может свободно развиваться из-за внешних и внутренних факторов. Еще раз, я тебе объясню очень просто Абсолютно такой же поход, подход в Российской Федерации Он не отличается Потому что за эти же года изменений в Российской Федерации Как минимум в промышленности никаких особых не было Потому что на сегодняшний день, если пройти про предприятия Которые, как говорится, выжили в то время Выжили в 90-е, в 2000-е то ты увидишь, что там в основном станочный парк, 80% где-то, это оборудование все made in. Немцы, австрияки, итальянцы, кто угодно, там, китайцы ли. Но это не российское. То, то есть, таким образом можно твердо утверждать о том, что Российская Федерация не независимая страна. Точно так же, как и Украина, не независимая страна на сегодняшний день. Как индикатор? Как, подожди, как индикатор? Как индикатор у меня есть очень простой пример. Мы уже здесь наблюдаем в течение скольки пяти лет с 2018 -го года, как болтает про, э, как говорится, полностью отечественный самолет МС-21, на котором то двигатели э, стояли, так сказать, э, иностранные. То крылья не могли, таскать сказать, клеить, потому что это технология американская То авионика, то еще что-то там, то тормоза ну, в общем, до хрена всего Все, made in сделано и привезено оттуда, из-за бугра Можно? Все, уступай микрофон Хорошо но Россия все это время, да, ну, не можем не учесть 90-е, да, пусть даже с начала 2000-х, да, по это время, не было никаких серьезных, таких радикальных внешних и внутренних изменений или препятствий. Нифига Поэтому, себе! например, Россия, Нифига то, себе! А Чечня? А какие были препятствия, внешние или внутренние, за эти, 20, например, 20 лет... А России. Чечня, что, по-твоему, ничего не значит? Чеченские события, говорю, куда, куда, куда, а... куда, и... куда, куда, куда, пожалуйста. куда, пошли офигенные средства, где прокручивались огромные и... деньги? Это для тебя ничего не значит? Ты это, так сказать, игнорируешь? Ты просто-напросто по возрасту, похоже, никогда про отдел а, не ну, слышал. Я... Чечня как-то угрожала России после 2000 -х. А что, не Или угрожало? Что? После 2000-х Чечня как-то угрожала <связывается> расти. Подожди. Э -э вот те самые обреки, <связывается> те самые наемники, которые на территории э Чечни существовали, они что, испарились? Вот сразу 2000-й год наступил, и они сразу испарились, что ли? Ну, знаешь, это как-то несравнимо с гражданской войной на Украине. И... Каких-то э, отдельных чеченских боевиков, рассыпанных по всей России, это ну, не сравнимо. Значит, политически на тот момент, э, я имею в виду 2014 год, ты опять про Украину раз заикаешься. Я тебе объясню очень просто. С 2014 года, с момента переворота, то есть февраль 2014 года, Украина была, собственно говоря, не государственные органы, это просто была территория Потому что не было закона выбрано, избранного там или переизбранного президента, и вся эта машина была сломана. Поэтому законных возможностей э, управления не было юридически. Украина фактически была просто территорией, на которой кто у кого был в руках ствол, тот и мог сесть в кресло. Ну, конечно, и кошелек денег. И президент своего Украина получила только в мае 2014 года. Значит... Март, апрель, май. Это была просто территория. И то, что самоопределением заняли, занялись там Крым, э, Донба Донецк, Луганск и Харьков пытался таскать. Это была совершенно другая тема, потому что территория была незаконная фактически. Переворот был незаконный. Вы как хотите ну, там доказывать. сравнивать каких-то отдельных маленьких террористов, просыпанных по всей России, которые делали единичные, там, не знаю, теракты раз в год, а то и в два года, это не сравнилось с тем, что происходило на Украине. Поэтому говорить, что в России какие-то внутренние факторы, да, или внешние факторы, которые влияли на Россию, нет, на самом деле. Значит, там это ну, ты... не сравнимо. Сравнимо. А, там не знаю, влияние не внешних каких-то угроз особо и не было, внутренних угроз. Ну что там чеченцы что-то взорвали а, раз-два года. Ну, что. Значит это... еще раз говорю, сравнимо, потому что были бои, территориальные бои. Это не то, что ты сейчас подводишь какую базу о а том, что там где-то кто-то пострелял и все. Не, мальчики. Там были бои, там были боевые действия. Поэтому... А где конкретно? Да по всей Чечне. Конкретно тебе. Ну, я знаю, что первая Чеченская была, вторая Чеченская была. И ну все, боев всё. не было. Боев не было? Ну, после второй Чеченской. Тогда мне с тобой, собственно говоря, говорить фактически не о чем. Я, потому что мы сейчас упремся в одно У тебя в голове своя история которую, Кто тебе рассказывал, я не знаю А у меня своя история Потому что у меня родня там На Кавказе есть а, Казачье а, ну, а, какие, а какие были бои После Второй Чеченской Ты период? меня слышишь, нет? Да, я слышу Хорошо, я просто... замечательно узнать, то, есть, та... то, есть, та... то есть таким образом У тебя в голове своя история, у меня своя я в истории ковыряться не собираюсь. Тебя устраивает то, что я... ты знаешь? Устраивает. Меня я устраивает то. Попасть. Поэтому я, я возвращаю попасть. свой я вопрос. Таким образом, знать. за эти годы на территории Украины, за прошедшие 8 лет, никакого развития не было. Точно так же, как в Российской Федерации. Так для показухи что-то там создали. Но и то, если поковыряться, все имеет под собой. Не независимый характер, привязки кругом каким-то иностранным комплектующим продуктам и всем прочего. От этого... Разница в том, что э, Россия физически может все это реализовать, а Украина... Э, я не понимаю и, твое, твое слово украинцев реализовать. Украинцев. Я не понимаю твое слово реализовать. Продать, изготовить, что ты под этим словом понимаешь? Ну смотри... В России очень много... Ты ресурс. слово В раскрой, России ты мне раскрой. Влияние. В России нет внешних каких-то угроз. Так, еще раз спрашиваю. Ты мне расшифруй твой термин реализовать. Это продать, создать. Что под этим ты, это, под этим словом понимаешь? Включаю микрофон. Создать. Создать. Хорошо, то есть производить. Замечательно. Теперь вопрос задавай. По крайней ну, мере... В России не было никаких ограничений, чтобы за 20 лет что-то создать. Были. Какие? Авторские права. Авторские... То есть, государ... а? а что, нету никаких государственных заводов? Я тебе объясняю. Нет прав у человека оформлять предложений на те неважно, там, изделия, которые имеют авторские права. На все подряд в Российской Федерации оформлены авторские права. Если ты будешь писать предложение, рационализаторское предложение, что это подразумевает? Улучшить, усовершенствовать то, что, так сказать, является, ну, скажем, объектом для изготовления. Ну, как это было в Великую Отечественную войну и перед войной. Потому что тот же самый танк Т-34 делал не один Кошкин, а делал трудовой коллектив. Если рабочие видели какие-то недостатки или имели, так сказать, ну, техническую мысль, они писали раз и танк совершенствовался. Именно поэтому, в отличие от немецких танков, Т-34 можно отремонтировать было в соседнем Овраге, а в качестве кран-балки использовать тот же самый, э, то же самое дерево. Понятно? Так вот, на сегодняшний день... Вот это вот все, как это было в советский период, это применялось, это действовало. Вот. На сегодняшний день это делать фактически, ну, не то, что и нельзя, и незачем, потому что ты будешь нарушать патент, ты будешь нарушать всевозможные вот эти вот авторские права, и дальше, если даже что-то у тебя и примут, я сам просто видел, как мужики подходили к этим самым к консультантам мы говорили, у нас вот есть изобретение такое-такое. Мы хотим его там продвинуть туда-то, на такое-то предприятие. Как нам сделать? Вот им, в принципе, иностранцы сказали, вы ничего не сделаете, а что нам делать? Продайте нам. Вот и весь ответ их был. Ну, то есть Россия за 20 лет не могла самостоятельно, ну, как государство, не могла создать свой государственный завод по изготовлению, например, новых танков? А что? Ты пойми простую вещь, что базы для того, чтобы создать государственный завод и чтобы, как говорится, он был ну, независимый, то есть производил свое, для этого нужно, чтобы не работал, не существовал, так сказать, не существовала рыночная экономика. Потому что как это еще, как его, Герберт Ефремов, это бывший руководитель НПО машиностроения, насколько я помню Вот, вот этот вот человек, то есть фактически был директор там, где делали ракеты «Прогресс» или, какие, или «Ангара», не помню точно вот. У него есть статья за, за 2013 год, буквально заглавие статьи такое О том, что для того, чтобы все работало, нужно, для, нужно менять всю, всю систему пример оттуда же очень простой какой-то менеджер закупал платы ему была задача закупить платы там для спутника вот он э, закупал э, то ли в индонезии ну где-то там в индокитае в результате получилась такая вещь запустили туда сколько на 5 миллиардов спутник этот вот запуск произошел проработал этот спутник там 10 дней и все и дальше грудметал там стал летать. В чем есть, дело? Россия не могла... Ну, прости, я извиняюсь, что я вас перебил, да? Просто, ну, вы уходите от темы очень... Я далеко, не ухожу, допустим. я, я, я подхожу. Понимаю, я правильно понимаю, что... Значит так, не надо меня перебивать. Не нравится мое объяснение. Значит, учитывая о том, что другие люди есть, которые это должны услышать, а не только твое личное мнение. Так вот, когда выяснилось о том, что этот самый менеджер, блин, закупил то, что подешевле, и получил на этом премию, получается, для этого же он дешевле искал плату, оказалось она просто-напросто, что она просто -напросто подвержена космической радиации. А та, которая дорогая была, которая защищена от космической радиации, он эту плату не стал покупать. То есть причина именно вот в этом как раз рыночном механизме. То есть целью которой является, в первую очередь, деньги. Вопрос прибыли. Теперь я открываю микрофон. Пожалуйста. Хорошо. Я правильно понимаю, что Россия за 20 лет не могла даже национализировать приобретенные э, заводы? Ты не понимаешь. Даже если национализируют, И... даже если не но в рамках рыночной экономики... Чей, какой будет завод? Он будет что, работать вне, э, так сказать, законов рыночной экономики? А? Ты понимаешь, что все равно, какой бы завод, предприятие ни было, если оно находится в рыночной экономике, оно просто-напросто независимо, государственное, частное, получастное, без разницы, оно все равно должно ориентироваться. И люди обучены ориентироваться только исходя из правил ведения рыночной экономики. А рыночная экономика – это в первую очередь деньги, прибыль. Все делается не для того, чтобы сделать продукт, а для того, чтобы сделать прибыль. Поэтому это является тормозом системы. А, я все равно не понимаю, в чем проблема. Государство заплатило заводу, чтобы о, они там создали там, 100 танков, да, например, за 10 лет 100 танков. И завод делает 100 танков. В чем проблема? Или государство платит Инженеров, чтобы они придумали танк да и к примеру 2020 году э, уже было серийное производство этих танков очень Чуть проблема проблема очень простая ты просто технически похоже никак не привязан не связан ты не понимаешь что любое те, любой техническое конечное изделие это множество всевозможных комплектующих то есть таким образом Раз танк говоришь, значит, металлопроизводство тоже должно быть, скажем так, государственное, не подчиняться законам рынка. Раз это танк, значит, те же самые резины изделий, там провода тоже должны изготавливать предприятия, которые подчиняются не рыночным законам. Такого быть не может в капиталистической стране, при рыночной экономике. Потому что именно куча всевозможных вот таких вот составляющих, которые, собственно говоря, тот же самый менеджер на любом предприятии, неважно какое оно, в рыночной экономике раз он находится, значит, любой менеджер будет искать наиболее дешевый способ получения приобретения тех или иных комплектующих. Или наоборот, зная, так сказать, имея, вернее, связи тех посредников, которые могут через себя прогнать комплектующие для закупки, они просто-напросто заключают договор с посреднической. Конторы, которые через себя пропускают, накручивают там 10%. И получается, комплектующий приходит на предприятие на 10% дороже, как могло бы быть. И дальше еще один вопрос. Еще раз. Комплектующие не изготавливаются все для тех же самых МС-21 на территории Российской Федерации. Никто не говорит сейчас только, вернее, ведут одну болтовню про импортозамещение. Только Болтовня. На любом предприятии пройдись, и ты увидишь о том, что э, станочный парк там не российский. В этом да. проблема, в системе. Да, я это прекрасно понимаю. И ну не думаю, что я защищаю Украину или э, еще что-то. Просто я подвожу это для чего? Для того, чтобы показать тебе что на украине да, помимо всех этих факторов которые есть и в россии была еще прям были еще внутренн территориальные конфликты внешние конфликты и так далее и тому подобное поэтому задавать вопросы почему в украине там что-то не сделано за 8 лет неправильно так правильно как, правильно потому что там да, ситуация намного хуже чем в россии была. правильно да и сейчас всего. Еще раз говорю, правильный вопрос. Если он неудобный тебе для ответа, это факт, я понимаю тебя. Вот, но Понятно, это правильный не, вопрос. Ты не, не понял. Я было понял. правильно, если бы, например, сравнить Россию и какую-нибудь страну, тоже похожую на Россию, которая столько же лет развивалась и к чему-то пришла. Вот это было бы правильное сравнение и правильный вопрос. Или, например, Украину сравнить с какой-нибудь подобной страной, в которой тоже были военные действия, но она как-то развивалась, например, с Израилем. Значит, смотри, по... стоп, стоп, стоп, значит, сейчас буквально две минуты, смотри. Если бы полгода на Украине не бузили бы, то есть я имею в виду тот же самый декабрь, январь, февраль, если бы полгода дождались выборов, и на выборах, что называется, скинули бы Януковича, и таким образом пришли. Не было никаких бы отделений, не было бы никакой вот этой вот пальбы стрельбы. Значит, вывод, те, кто шли к власти, имели определенные причины для того, чтобы раскрутить все это. У меня все. А, да, хочу странный разговор. Я думаю, что вообще сравнивать с развитием на территории Украины в плане экономики, там ВПК какого-нибудь и России между собой это не совсем релевантно. Насчет того, что они там раньше думали, что они там говорили, это какая-то ретроспектива, рефлексия в прошлое. Необходимо как бы учитывать, что просто разные страны своими разными проблемами. Нет, проблема... Со своей разной промышленностью, которая досталась от системы. Система, в любом случае, там и там сравнима. Потому что то, что досталось Украине... Это, можно сказать, наиболее максимально раскрученный технический потенциал Украинской Советской Социалистической Республики. Он достался князьку, к Кравчуку, и потом следующие следующей кучмы и всякие прочие. Что с этим сделали за эти года, за эти, можно сказать, 40 лет, и учитывая перестройку, мы можем, конечно, собственно говоря, ну, наблюдать. Потому что за это время... Нет никакой, опять же, как индикатор, нет своей авиации на территории Украины. Деньги делали, но деньги не показатели развития страны, государства. Вот в чем дело. Это подход не рыночный у меня. У меня подход, исходя из совершенно других показателей, из валового национального продукта. Не из ВВП, а из ВНП. Вот так можно сказать? Говори. Я Хорошо. А, Еще? Тогда, да, с наступающим у вас, а, у меня тогда вопрос. Допустим, если, например, в Украине да, случился а, вай, Майдан вот этот вот так называемый, да, и допустим, представим, что пришла бы социалистическая власть или прокоммунистическая какая-нибудь, а, были бы серьезные изменения да, за 8 лет или нет? Значит, во-первых, фантазировать я не собираюсь, но я знаю одно, но я знаю одно, что когда пришла советская власть на территорию бывшей Российской империи, то развитие, потенциал развития для общества, для науки, для техники был очень значительный и очень серьезный. Несмотря на поставленные в 1922 году железный занавес со стороны Запада против советской России. Понятно? за сколько лет эта Россия развивалась? Она развивалась за 10 лет. Слова. За 10 Стала. лет? Стала слова. Слова. Лет. слова. Слова. Слова. Слова Сталина о том, что если мы за 10 лет не продвинемся так, как Запад продвинулся за 50 лет, если мы так не сделаем, то нас сомнут. Это показатель в любом случае. С точки зрения именно тогда, ну, можно сказать, всех производственных всего развития страны. И учитывая, кстати, учитывая в этом плане о том, что нужно было еще создавать учебные заведения, создавать, получать преподавателей, получать врачей, инженеров и все прочее. Вот это вот огромнейшая проблема была. Поэтому вот так вот надо на это смотреть. За 10 лет сумели раскрутиться. Здесь за 8 лет дудки. Ребят, ну у нас есть на пример. Но сравнение... Ой, простите, характер, три страны Прибалтики. Они взошли О. в Евросоюз, 30 лет там находятся, О. вошли в НАТО. Как, какие у них есть достижения? Вот три страны Прибалтики. В самых выгодных условиях находятся. А что там у них за выгодные условия? Ну они в Евросоюзе, в Еврозоне... Хорошее наследие а в чем по, по предприятиям. Так, и что с ними там? И, ну, и а в чем выгода? Да ни в чем. Ну, ну вот, вот вы говорили о каких-то выгодных условиях, а по итогу выгоды ни в чем. Они вошли в состав Евросоюза, сразу считай. Вошли в НАТО. Хорошее советское наследство им досталось в виде там предприятий куча. Автомобильные заводы, радиоэлектроника. Ну, проблема в том, что э, большая часть ресурсов находилась на территории э, КЗ, Украины и России. Нет, нет, подожди. Большая часть ресурсов. У них там своя атомная электростанция в Прибалтике стояла, они ее сейчас остановили. У них энергетика была своя, полностью, можно сказать, автономна для развития. Сейчас этого нет у них. То есть вы на полном серьезе сравниваете э, страну без ресурсов, да, с гигантской Россией, полная людей и ресурсов, правильно? Мы сравниваем то, что тогда были люди, тогда были специалисты, инженеры, врачи, учителя, которые могли двигать дальше страну, если угодно, отделились, отделились, ну хрен с вами, как говорится, была, было основание для того, чтобы двигаться вперед Были специалисты А результат получился простой Вместо того, чтобы использовать это Использовать наработки, использовать технологии Которые у них были в руках Их просто-напросто загнули буквой ЗЮ И та же самая молодежь рванула на запад Ну рванули Рванули Поэтому вот у нас есть человек, который фактически тоже с Прибалтики Переехал туда, в Европу вот. вот он время от времени, как говорится, рассказывал, что там сейчас в Прибалтике и как живется. Ну что, в Прибалтике сейчас хуже живется, чем Россия? Еще раз говорю, по сравнению с тем, что у них было, у них нет ничего своего. Это не независимая страна стала. А возможности бы жить независимо у них было. Все. Угу. Так, Хорошо. Серж, Серж, если у тебя есть что добавить, пожалуйста. Да, что я добавлю, понимаешь, ну, все наглядно. Вон Саня сидит, может рассказать, как в прибалке творится. И этого индивида можно спросить. Ни одного завода не осталось в прибалке. Ничего. Электронику мощнейшую выпускали, микросхемы выпускали. Ничего нет. Мне вот такой еще один вопрос. Неужели развитие народы и народное благо измеряется заводами. Все измеряется выпуском продукции, понимаешь? Что сельскохозяйственное, что промышленное, от этого все пляшет. Я думаю, если человек живет хорошо, да, если рабочий живет прекрасно, да, то, ну, по большому счету, обычному рабочему плевать, сколько в его стране заводов. Вот, если а, обычному рабочему нужна работа, работает как раз заводы, предприятия. Не торговля, Но... не перекупка, не, не эти, а именно выпуск ништяков. Все начинается с этого вся экономика. Ну хорошо. Допустим, я, например, обычный латышский, там, или эстонский рабочий, да? Я, например, вижу, что в моей стране нет работы, я уезжаю в другую страну, живу, себе припеваю, зарабатываю. Потом э, приезжаю домой на родину, там трачу эти деньги, э, и все хорошо. Все, все, они уже не приезжают на родину, потому что для них уже родина. Это там та страна, где они делают деньги. Их не интересует уже та территория, с которой они уехали. Потому что там нет развития. Тебе же только что -то сказали о том, что для того, чтобы страна жила, существовала и народ был доволен, нужно, чтобы она выпускала свою продукцию, ништяки. А сейчас, получается, не производит это торгаши, торгашам до да лампочки, откуда что брать и чем торговать. Для них главное деньги. Так вот, именно этот подход, именно вот этот рыночный подход, главные деньги, и все меряется через деньги, он как раз уничтожает страну, любую страну. Просто какие-то страны территориально маленькие, их быстро можно к ногтю придавить А другие побольше Их более, так сказать, продолжительный срок происходит, их уничтожение Вот в чем дело А почему-то для Прибалтика не уничтожилась А как-то она не уничтожилась, а кто она сейчас? Они что свое производят Тебе только что перечислили, какие направления, какие технические возможности в Прибалтике были Ты мимо ушей это пропустил? Нет, я не мимо уж, я все прекрасно понимаю, но если бы при Балтике было настолько плохо, то этого государства бы не существовало уже давно. Фы, блин, а что там существует? О остались территории, никаких государств со своей промышленностью, экономикой нет, остались просто территории. Это а это государство это обязательно государство. промышленность? Обязательно. Независимость страны это в первую очередь производство, промышленность. Без этого страна не может существовать. Без этого она становится зависимой. Я тебе скажу так. У меня где-то в 2005 году с одним тогда, так сказать, студентом, он заканчивал плановый институт, ну, финансовый институт. Вот. Мы с ним на площадке столкнулись. Ну, как столкнулись? Короче, торговали. Инвестиционная площадка была. Вот. И время от времени у нас выходили, так сказать, перипетии Я им пытался объяснить, вот точно так же, как сейчас тебе Что независимость – это тогда, когда ты можешь делать все самостоятельно И на тебя никто не может надавить, чтобы ты не смог производить то, что ты производишь Это как раз и есть факт независимости Он, зачем это нужно? Весь мир живет оттуда, оттуда, оттуда А здесь только отверточная сборка Это же выгодно, это же удобно, это же быстро вот его тезисы были. И когда в 2014 году были включены санкции против Российской Федерации, ведь после санкций как раз курс доллара от 30 рублей взлетел до 80 рублей, благодаря местным всем этим торгашам, толстосумам, всем, всем этим корпорациям, потому что им нужны, нужна была валюта, вот. Так вот, когда с этим он столкнулся, тогда он, значит, звонит и говорит о том, что вот теперь я понял, почему ты столько времени говоришь о том, что нужна независимость. Вот так. Ну, я в любом случае ближе к социальной идее глобализации мира. Что, что может быть лучше чтобы рабочий работал не в той стране, которую, ну, в которой он родился, а в той стране, в которой он захотел, например. И жил там, где ему удобно, и, и чтобы ему было прекрасно. Вот Желание рабочего да, – это жить независимо территориальными рамками, например. Так как кто тебе мешает? Ну, возьми, да и езжай в любую страну мира. Так в этом и прикол, что, например, в той же Прибалтике, которую вы говорите, она загнивает, но там же обычный рабочий может ехать в другую страну и жить себе припевающе. Может, убежали все. Ну, так давай разберем, это хорошо или плохо, типа. Ну, так, это по-моему, это хорошо. Давай так вопрос поставлю. Хорошо ли то, что люди народ, твоя национальность и так далее, они смотрят на государство как на поставщика услуг. Хорошо это или плохо? Абсолютно хорошо. Ну, это скорее, ну, на самом деле, очень сложный вопрос. Я поторопился с ответом. Если, например, представим утопический мир, в котором, допустим, в Эстонии произ... производят там гайки, да, а в Латвии болтики, да, то это прекрасно. Захотел жить там в Латвии и там, не знаю, делать болтики или гайки. Вот переехал туда, делаешь там все. Прекрасно, прекрасно. Ты, ты как раз не учитываешь, что на дворе рыночная экономика? Кроме рыночной экономики, как раз Прибалтика та самая, подмята Евросоюзом. То есть, это часть Евросоюза. И подчиняется Брюсселю, образно выражаясь. Да, есть и Эстония, есть и Латвия, есть и Литва. Формально. С границами, с президентами. Но это все формально. Потому что на данный момент эти территории не независимы, они зависимы по всем направлениям, а болтики и гайки производят на территории Евросоюза, то есть тех европейских стран куда так стремился стремилась прибалтика. Но учитывая последние, так сказать, года, десятилетия, не следует забывать, что хозяева вот всех этих фабрик и предприятий, которые производят не только там болтики и гайки, но и там шитье, изготовление любой техники, они рванули за получением сверхприбыли. Опять говорю, проблемы в рыночной экономике, потому что главные аргументы, цель – получения прибыли, максимальной прибыли. И они рванули все эти ходячики за получением максимальной прибыли. Они распределили свои предприятия, лишив работы своих, как говорится, коренных жителей, они перекинули предприятие в Индокитай, там, где была более дешевая рабочая сила. На сегодняшний день, Та же самая Европа перекидывает предприятия в Штаты, потому что там на данный момент дешевле изготавливать то или иное, так сказать, изделие. Учитывая вот, -вот как раз вот этот вот финансовый кризис, который сейчас раскручивается и создается. По мне, по мне, извините, вы закончили? Да, выступай микрофон. Да, по мне то, что вы описываете, это... Советский Союз только в профиль, на самом деле, потому что ä, те же страны Прибалтики, да, абсолютно то же самое, да, с какими-то мизерными изменениями было в Советском Союзе. В Евросоюзе э, Эстония подчиняется Брюсселе, в Советском Эстония подчиняется Москве. Окей. Э в Евросоюзе человек, там, не знаю, заводы ставят чужие, да, и государство не получает, собственно, никакого дохода непосредственного для государства. В Советском Союзе то же самое. То есть конкретно Эстония своего личного там, своей личной прибыли не получала. То есть было распределение финансов. Ну, было абсолютно то же самое, только в профиль значит еще раз, да, есть. ты совершенно не знаешь, что такое был Советский Союз и что такое плановая экономик. ты понять об этом не имеешь ты не понимаешь простейших вещей, потому что тебе это не объясняли, не рассказывали что главный показатель в советской экономике был это все равно не прибыль, а изготовление продукции и когда Советский Союз стали ломать так сказать, по-тихому Вот тогда начали вводить как раз Рыночные элементы Но это было очень продолжительное время И по-тихому Вот в чем дело А когда была именно плановая экономика Когда социализм То твои вот эти вот сказки Которые ты сейчас рассказал И которые тебе рассказали Я не знаю, там в школе, в институте Где там еще тебе все дел пропели Или ты в интернете прочитал Это все чушь собачья Потому что ты Советский Союз понятия не имеешь что это такое, ты не знаешь, что это было и как тогда и как тогда могла экономика работать, как тогда на половину, так сказать, половины мира летала на советских самолетах, на тех же самых Антоновых, на тех же самых Ту-154, те же самые ил 76 которые, кстати, в то время делали в Ташкенте в Узбекистане. Вот так вот. Так, для ну, примера все тебе. Сейчас американских самолетах летают. Еще и раз что? говорю, это была независимая страна, независимая территории Советский Союз. Никаких разговоров про вопрос о прибыльности, неприбыльности тогда не стоял. Тогда была плановая экономика, задачи были другие, они выполнялись, и продукция была. Да, то, что ты описываешь, да, Советский Союз был независимым государством, я соглашусь, и... Ты абсолютно в этом прав. Но, э, э, затрагивая тему да, Прибалтики, Прибалтика была э, в этом плане независима. И как ее независимость отличается от независимости теперешней? То есть, точнее, зависимости теперешней. Значит, э, в тот период Прибалтика, Украина, Белоруссия, Армения, Грузия, Азербайджан... Казахстан, Казахская ССР, Узбекская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР, они все, естественно, и РСФСР, все были территорией Советского Союза, Союза Советских Социалистических Республик. Это было одно государство, одна страна. Еще раз я повторяю, потому что вначале я тебе уже говорил. Все граждане имели один паспорт, в котором было написано, что ты гражданин Советского Союза, Союза Советских Социалистических Республик, а не гражданин там Украины, Узбекистана или еще чего-либо. Хорошо, хорошо. А сейчас, например, Эстония в Евросоюзе, и у них примерно то же самое, только с некоторыми формальностями, например, имение собственного паспорта. Но для них нет никаких проблем переехать там в другую страну. Также, в принципе, границ не существует. Ну, в чем разница? Разница в том, что тогда была плановая экономика, сегодня там рыночная экономика. Разница? Да, да, да, плановая, но... Если, например, на территории Евросоюза, ты же описывал, что э, есть, например, определенный капиталист, который, например, хочет на территории Эстонии, ну, например, немец хочет на территории Эстонии построить завод, и э, эти деньги переходят в Германию. Да, вот. Абсолютно то же самое происходило в Советском Союзе, только не э, с точки зрения частника, да, а с точки зрения государства. То есть сама Эстония ничего не получала, значит, потому что Эстония не государство тогда значит, было. Соответственно, вы... сейчас в Евросоюз, Евросоюзе Эстония тоже не государство. Спрашивается, в чем разница? Значит, выкинем твои тезисы, что ты тогда про Эстонию знаешь. Ты ничего не знаешь, что тогда было в Эстонии. Еще раз говорю, потому что это была территория Союза Советских Социалистических Республик. Это не были государства. Это была территория Но одного... Территория еще раз Союза. говорю, еще раз говорю. Это была территория одного государства. И ты там мог хоть ездить, хоть не ездить, хоть жить на одном месте, мог переехать. Тот же самый, в конце концов, в БАМ строили представители всех 15 республик Советского Союза. Не отдельные какие-то, так сказать, граждане. То есть, вот эти вот массовые стройки, тот же самый там ГЭС строили, те же самые заводы, фабрики, люди с разных сторон приезжали. Заканчивая высшее учебное заведение, человек получал гарантию того, что он идет, едет по распределению, у него там крыша над головой, ему обеспечат место... Если он женатый, кстати, ему обеспечивают место, где он будет жить со своей семьей. То есть, первоначально там мало семейки. Вот. Одновременно с этим у него гарантированная зарплата под тот диплом, который он уже имел в кармане. Одновременно с этим бесплатная медицина, бесплатные все эти, так сказать, образовательные учреждения. На все на это он деньги уже не тратил. И поэтому он мог дальше... Приступив к своей той э, отрасли, той работе, на которой он готовился, он мог дальше приступить и работать, развивать свои знания, умения и опыт. И когда произошла перестройка, то дальше пошло уничтожение вот этих вот специалистов. Именно поэтому дальше просто-напросто, опираясь на законы рынка, на рыночную экономику, шло уничтожение специалистов. Люди вымирали. Вот так вот. Это рыночная экономика. При плановой экономике в Советский Союз с разных территорий люди прибегали. Я иду в 30-е Ладно. Ладно, а что если... Ну, давай, я при... ну, припущу... Да? Э -э... Если, например, в Евросоюзе будет гарантироваться жилье, гарантироваться, там, не знаю, все эти блага, да, условно бесплатные для обычного рабочего, приправленная псевдогосударственностью. Да? То есть ну, на самом деле Эстония не является государством, она это большой страны Евросоюза, часть, но документально. Да Юра не это делать ты, Чем будет отличаться ты, ты в самом начале своей фразы Все сказал, да, Серж? Как думаешь? Нам, фан... Нам фантазии нужны? Нам фантазировать, я что я ли, понимаю, с ним? Нет. Лечить, учить и защищать Это обязанность государства. Обязанность Любого Хорошо, я понял, спасибо. Идея очень хорошая. Понимаешь? Ты говоришь, Это а социализм, социализм, давай представим, что Евросоюз перейдет Идет Идет Идет Идет социализм. Идет социализм.